Друзья, я так я приветствую всех вас на моем канале. Сегодня я хочу вам показать очень редкие древние монеты и коллекцию, которую вы не увидите ни на одном видео на YouTube или Google. Это первая монета Константин, римская монета 330 год до нашей эры. Друзья, я прошу наших гостей канала подписаться на канал это нумизматический канал, на котором показывается видео монет, также есть веб сайт, на котором любой новый подписчик может зайти, зарегистрироваться и выставить свои монеты, так что друзья подпишитесь мне будет это приятно, дальше монета 1913 года, копейка это российская монета, Николай II император, пол копейки, это тоже очень дорогая монета, редкая монета, Дальше у нас монета Шерваншахов. Как вы видите, вот это тоже старинная монета. Очень редкая монета. Это из моей коллекции. Вот эта монета. У меня есть коллекция Шерваншахов таких монет. Это одна из них. Друзья, многие, кто смотрит наше видео, данное видео, это коллекционеры монет у которых тоже есть монеты, которые хотят продать монеты. Итак, мой друг, если ты коллекционируешь монеты и хочешь узнать информацию о своей монете или продавать, покупать монеты, зайди на мой веб-сайт, ссылка на веб-сайт под этим видео, зарегистрируйся и выстави фото своих монет на продажу. Как знают мои подписчики, в конце месяца я открываю мобильные приложения на котором любой мой подписчик сможет зайти зарегистрироваться и выставить свою монету на продажу онлайн администраторы будут сайта независимо от того в какой части мира вы живете через мое мобильное приложение вы будете иметь возможность продавать свои монеты все денежные переводы транзакции и доставка монеты будут через приложение CoinAs. И подписывайтесь, не забывайте, осталось очень мало. Эта монета тоже до нашей эры. Бизантийская монета, Тиберий второй. Друзья, это монета 533 год до нашей эры. Тоже очень редкая и очень дорогая монета. В этом видео я хочу вам показать такие монеты, которые не выставляются на YouTube, то есть никто не показывает такие монеты. Эти все монеты из моей коллекции я выставляю только свои монеты. Дальше у нас монета Халифата. 800 год нашей эры. В этой монете уникальность то, что это Хазарский Дирхан. Видите наверху три точки. Второй такой монеты вы не найдете ни в Google и на ютубе. Большинство из этих монет, которых я сейчас вам показывал, являются единственным экземпляром. Даже фотографий таких монет вы не найдете. Это очень редкая коллекция, очень дорогая коллекция. Поверьте, друзья, такую коллекцию вы не сможете увидеть, не сможете найти, но я хочу, чтобы вы тоже увидели такие редкие монеты, как они выглядят. Нумизматика, это очень интересно, друзья. Интересно, приятно держать в руках монету и чувствовать, что этой монете больше тысяч лет или больше ста лет. Это история. Итак, друзья, это монета Петра Первого 1704 года. Под этой монету нет обозначения двора. Эта монета тоже единственный экземпляр. Стоит она в данный момент 30 тысяч долларов. Мне предлагают за нее, я не продаю. Как видите, монета в отличном состоянии. Вообще в таком состоянии до сих пор монета дошла, это уникальная монета. Дальше у нас монета 1911 года, это тоже российская монета. Эта монета не стоит так уж много, дорого, но у меня в российской коллекции эта монета есть, я хотел показать, она очень красивая, как видите, посмотрите на герб. Российские монеты очень красивые. Друзья, И так осталось очень мало дней. Скоро открывается в конце месяца мобильное приложение Coin Az, которое вы очень долго ждали. Теперь вы будете иметь возможность продавать и покупать монеты независимо от места вашего проживания. Я тоже живу в Европе, друзья, и знаю, как трудно продать или купить монеты через eBay, Amazon. Так что я организовал свою куплю-продажу. Сейчас идет работа над платформой скоро первые мои 100 подписчиков которые выслали мне email адреса им будут высланы ссылки для тестирования моего мобильного приложения так что у вас тоже есть возможность если хотите тестировать мое мобильное приложение пишите под этим видео свои email адреса я вышлю скоро на эти email вы я выберу сначала сто моих подписчиков, потом я вышлю им и мы ссылки на платформу, и они будут тестировать. Также первыми из моих подписчиков, подписчиков которые узнают о, об этом приложении, будут мои платные подписчики. Как видите, у меня есть и платные подписки за 1 доллар. Итак, друзья, я хочу всех вас отблагодарить за внимание Монеты очень интересные, как вы видите, сама нумизматика очень интересная наука, у многих, у миллиардов есть монеты, миллиарды людей сейчас имеют монеты, хотят продать, узнать цену, подписывайтесь на канал, узнавайте информацию о монетах, всем большое спасибо.